Искусство принятия решений, которое полно замечательных уроков Трие Гоуди и его опыта. Здорово, что вы с нами. Спасибо, что вы здесь сегодня. Да, мэм. Спасибо, что пригласили меня. Я хочу поговорить с вами об обоих случаях. Давайте начнем с Хантера Байдена. Эбби Лоуэлл, адвокат из Вашингтона, занимавшаяся некоторыми делами Клинтона, говорит, вы знаете, если тот факт, что мы говорим, что его информацией манипулировали люди, у которых были гнусные цели, не подтверждает, что это. Действительно, его ноутбук, который был найден, и жесткий диск от данной Руди Гулиани. Что вы скажете по этому поводу? Эбби действительно хороший адвокат и представляла интересы Джареда и Иванки. Я много имел с ним дело, когда был в Конгрессе. Моя реакция такова. «Эбби, зачем вам писать длинное письмо о чужом ноутбуке?» «Это делает…» «Я скажу вам, что, по-моему, произошло». Он пытается быть хорошим адвокатом. Он пытается сказать, «Послушайте, мой клиент рассчитывал на частную жизнь. Мы не берем наши компьютеры в бест-бай и не заставляем какого-нибудь ремонтника показывать наши пляжные фотографии. Вы не должны этого делать». Кто-то в белом доме сказал, «Подождите секунду, Эбби. Я знаю, что это разумная юридическая стратегия. Это не разумная политическая стратегия. Мы не хотим признать что это его ноутбук. С какой стати ему писать письмо о чужом ноутбуке? В этом нет никакого смысла. Это... Я понимаю, почему они пытаются убедить вас в этом, но я не думаю, что им это удастся. Мне кажется, что когда вы сводите это к политическому и юридическому, и, очевидно, это два отдельных направления, но они, похоже, часто переплетаются в Вашингтоне. Вопрос, который актуален для президента, заключается в следующем. Независимо от того, был ли он вовлечен в какие-либо деловые сделки своего сына или нет, это и есть главный интерес. Здесь. Так в каком же направлении, по-вашему, это происходит на данный момент? Проводится расследование в Конгрессе, расследование Хантера. Да, к сожалению для ваших зрителей, это тот факт, что оно находится под уголовным расследованием. Министерство юстиции и бюро скажут, что мы не можем говорить с вами, Конгрессом, об этом. Мы не будем говорить с вами об этом до тех пор, пока эти расследования не закончатся. Они могут занять два года, три года, пять лет. Я имею в виду, что Джо Байден может быть либо на втором сроке, либо вернуться в Делавер до того, как они завершат расследование. Я понимаю, что Джимми, Камер и другие будут просить об этом, но они не получат этого, если у них не будет денег от Министерства юстиции. А это непростая задача в расколотом Конгрессе. Я понимаю, что они хотят знать о расследовании, но Министерство юстиции этого не сделает. Люди понимают... Если бы они сделали это в режиме реального времени и продвинулись по этому делу так, как оно им открылось, они могли бы закончить его быстрее. Начало этого расследования дел Хантера было положено при прошлой администрации. Есть причина, по которой люди потеряли доверие к нашему министерству юстиции и нашей системе правосудия. И когда вы смешиваете политику и нашу систему правосудия, политика всегда побеждает. Это всегда поддерживает наш сезон правосудия. Это то, что мы здесь видим. Я бы хотел, чтобы у генерального прокурора или директора ФБР хватило смелости сказать, что я не играю в эту игру. Разве мы все не поступили бы так же? Да, у нас такого давно не было. Абсолютно точно. Я хочу спросить вас о деле Олега Мерда. Вы знаете эту семью. Я полагаю, вы работали с его отцом. Что приходит вам в голову, когда вы слушаете о том, что произошло в тот день? Сегодня мы получаем больше информации об этом в репортаже Джонатана. Я скажу вам, что у меня на уме, я вот-вот выползу со своего места через телевизор, говоря, хорошо, где голубая рубашка и где длинные брюки. Я предполагаю, что вы провели исчерпывающий поиск, если вы их нашли, было ли на них что-нибудь. А еще лучше мы этого не нашли. Так о чем же это говорит присяжным? Что в один прекрасный день я надел рубашку, пару брюк, и даже Бог не может найти их после этого. Мы искали везде. Зачем кому-то избавляться от доли и пары штанов? «О, дайте мне подумать». Может быть, потому что на нем кровь. Это то, что я хочу знать. Вы нашли рубашку и брюки или нет? Вот краткий звуковой фрагмент. Я подумала, что женщина, которая работала с ним в юридической фирме, была интересной. Она начала расспрашивать его о финансовой стороне дела. История такова, что он, по сути, воровал у клиентов. И все это должно было вот-вот поразить пресловутого поклонника. Посмотрите на это. В рамках расследования вам приходилось опрашивать клиентов и спрашивать клиента. И вы разрешили Олегу поместить это в поддельный-поддельный аккаунт. Мы опрашивали клиентов. Мы встречались с ними. Большинство из них были удивлены и шокированы. Они заявили, что понятия не имели, у кого их украли. Клиенты были украдены у тех, с кем он работал. Похоже, все начинало распутываться Трей. Скажу вам, на что еще это похоже. Джим Гриффин был рад, что присяжных там не было. Это был не тот ответ, которого он ожидал от нее. Я думаю, что есть риск, Марта, когда вы пытаетесь убедить присяжных, что в моей жизни происходит так много плохих вещей, я ворую у клиентов. Ворую у своих партнеров по адвокатскому делу. Итак, позвольте мне отвлечь внимание, совершив убийство с двойной смертной казнью. Таков аргумент обвинения. Это было задумано как отвлекающий маневр это сработает это может сработать но может и не сработать по этой причине я просто трудно убедить 12 человек потому что я собираюсь сесть в тюрьму на некоторое время я собираюсь построить двойное убийство в котором я сяду в тюрьму на всю оставшуюся жизнь может быть присяжные поверят в это а может быть и нет люди действительно хотят знать почему почему вы это делаете это тяжело. Какое объяснение вы можете дать убийству своей жены и собственного ребенка? Какое объяснение заставило бы вас? Какое объяснение заставило бы вас сказать «О да, теперь я понимаю». Значит, прокурор пытается это сделать.